И я даже не делал бы это видео, если бы он так и проболтал о своей жизни все два часа. Но с Гордоном же это невозможно. Гордон поймает на улице бродячую собачку и начнет ее допрашивать про Крым, про Путина и про прочие главные проблемы Украины. А тут перед ним сидел настоящий американский полковник. Как можно упустить такую возможность? И Дима, терпеливо кивая и улыбаясь, дождался наконец подходящего момента. И начал спрашивать то, ради чего, собственно, все и собрались. Например, вернутся ли Крым и Донбасс когда они состав Украины? Донбасс вернутся в Украину? Я надеюсь, что они вернутся, но на меня могут люди обижаться. Это мое личное мнение. Угу. Крым, я думаю, что Россия все-таки развалится. Надеюсь, до того, как Украина. Вот так. На куски Крым тоже отойдет и будет или независимой какой-то э, структурой, или придет обратно э, в Украину, придет в Украину по одной причине. Потому что в Украине будет высокий уровень жизни, будет мало коррупции, люди будут получать здесь хорошие зарплаты, и жизнь здесь будет намного лучше, чем в Крыму. И Вы в далее. это верите. Так? Я так хочу. Так. Я бы этого очень хотел. Тут в нескольких словах господин полковник, во-первых, высказал стратегические планы своего государства, которое, несомненно, мечтает о дальнейшем развале России. Причем он надеется, что Россия все-таки развалится раньше Украины. Удивительный прагматичный парень. И, к сожалению, оказалось, что украинцам даже в лучшем случае, даже если Россия действительно развалится раньше Украины, ничего от этого развала не перепадет. И никакого краснодарского края не обломится. Потому что по их, по американским прикидкам, даже Крым на Украину не вернется. Так как если полковник говорит сейчас вслух, про какое-то там независимое образование. Будет ли независимой какой-то э, структурой, или. То это все, ребятки. Это значит, что вопрос с Крымом закрыт навсегда. Крым на Украину не вернется ни при каких вариантах. Это вам говорит не Путин, ни Соловьев и не Киселев. Это говорит совершенно честный, открытый работник Госдепа Гарри Табах. А Донбас, с его точки зрения, оказывается, еще более сложной проблемой, чем Крым. И полковник подробно объясняет почему. С Донбассом сложнее, я считаю, потому что тут не зависит с военной точки зрения, вы Донбасс можете взять завтра. Ваша армия не 2014 года, она отлично вооружена. То есть украинская армия, зайдя вот сегодня на Донбасс, может его забрать? Может. Чего не заходит? А дальше что? Ну хорошо, Европейский Союз, Америка поможет отстроить инфраструктуру, дороги там, людей занять. А как вы будете воспринимать этих людей? Они кто у вас будут? Граждане полноценные? Или они будут, как в Советском Союзе, те, которые были на оккупированных территориях? Да. У вас будет такое отношение? Потому что я слышу на улицах, как относятся здесь людям, которые живут с Донбасса, с Донецка, там, с Луганска. Все эти некрасивые слова, которые против них используют. Права человека, как вы будете? Они у вас кто будут? Предатели, коллаборанты, как? Надо же это все как-то обсудить, как-то это надо решить. А кто это решит? Это очень сложный вопрос. А как насчет людей, которые ушли в Россию? Они что, не имеют права больше вернуться туда? Это их право. Ну, по международному праву вернуться в свои дома. Если вы их не пустите, то международное общество вас осудит. Я опять же хочу, чтобы Украина была полноценной европейской страной, чтобы люди, которые сегодня живут на Донбассе, сказали, знаете что? Мы украинцы, и мы хотим быть с Украиной, и они, это будет их решение, а не будете брать это в лобовую атаку. Таким образом, нам становится ясно, что и Донбасс на Украину тоже не вернется никогда. Это говорит официальный американский представитель. И Дмитрий Гордон может, наконец, с чистой совестью расслабиться и раз и навсегда вычеркнуть эти вопросы из своего обычного арсенала.